Друзья, я вас приветствую на канале О Сложном Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим работать над каталогом товаров по версии 2023 года. Сегодня начнем делать все-таки сущность продукт, потому что, потому что ее нужно сделать. Вот, ну и давайте вам напомню очередной раз, что чтобы не пропустить новые видео, Подпишитесь на канал, поставьте лайки, можете комментировать видео, собственно говоря, а можете перейти на сайт колобонга.нет, это мой блог, и, допустим, в форме обратной связи задать вопросы, которые вас интересуют. Пишите, я буду отвечать, и, возможно, прямо в блоге, а может быть, на новых видео услышите свои ответы. Переключаемся в Visual Studio и давайте креативить. Давайте для начала откроем э, нашу инструкцию. Ну, давайте я открою эту самую, который называется Visual Studio Code. И здесь, э, как вы помните, мы закончили работу с, э, с категориями. Здесь остались некоторые нюансы, мы были реализовывать по ходу. И э, давайте перейдем к сущности продукт. У нас есть name, Description Price. Нам нужно реализовать практически все то же самое. Ну, наверное, за исключением того, что немножко чуть больше. Да? Есть дополнительные пару методов, которые нужно детализовать, чтобы, так сказать, какую-то аналитику нужно было делать. И, собственно, давайте начнем, наверное, с простого, get all. И, в общем-то, смотрите, здесь практически есть допоминание того, что мы уже где-то делали. И я могу открыть категорию. Здесь у нас есть get all. Ну, в общем, смотрите, есть два варианта. Взять, скопировать эту папку, переименовать ее. В общем, все, что внутри нее влетает. Ну, я не думаю, что это хороший вариант, хотя, теоретически, так можно тоже сделать. Давайте создадим папку Product points И, о, наверное, в ней создадим сразу папку Queries. Вот. И посмотрим, что у нас можно взять, допустим, all. Ну, вот, простите меня, я скопирую. Потому что так мне удобнее. И я положу это в queries. Ой, это профайл, ошибся. Вот product, queries, ctrl v. Ну, в общем, что здесь нужно сделать? Здесь нужно взять слово категории, поменять на продукт. И, в общем-то, все должно заработать. Давайте проверим. Я найду вот так вот. Категории, поменяю на продукт в текущем документе и нажму Alt A 10 взамен. ну и мне нужен теперь соответственно View Model здесь мне нужны какие-то и давайте их тоже всех создадим, а, не мудрствуй а лукаво, ну вот я прошу прощения за такой вот за такую наглость, а, хочется показать, что можно делать это, ну давайте вот опять же есть а, категория кредитных моделей, я его создам здесь такую же папку View Models Вставлю сюда и здесь также скажу, что это у меня теперь продукты. Продукт. В общем, на самом деле можно все это очень сильно ускорить. Давайте начнем с того, что возьмем, что у нас есть вообще в продукте и посмотрим, что нам нужно, собственно говоря, реализовать. То есть то, что нужно создать непосредственно на стороне клиента. Итак, name само собой, description, да, категория будет выбираться, для этого мне в create этого не нужно. Пользователь будет выбирать из списка, значит мне нужно предоставить список категорий. Прайс может ввести, review нет, конечно же, первоначально при создании нет, не может. Теги, ну с тегами на самом деле тут все немножко сложнее, давайте visible мы сделаем по умолчанию false, то есть новый созданный продукт. А вот насчет тегов, давайте сделаем такую штуку. Я, во-первых, здесь скажу, что у меня была стринг, э, и этот string будет содержать э, теги, которые э, можно будет через точку запятую, например, э, ну, забрать и раскидать э, на теги, которые являются объектами. вспомнить что у нас есть здесь нюансы, да, что при создании товара можно добавить несколько меток, метка существует, она создается, если существует, то привязывается к объекту, и также при удалении, если эта метка последняя, где использовалась, то она должна удалиться, то есть как таковые метки мы не будем создавать, собственно говоря, поэтому я решил делать продукт, вот. поэтому метки будут просто приходить э, в точке ZP, Ой. в общем, перечисляться, э, собственно говоря, э, в этом поле, которое называется текст, через точку запятой или там через запятой, неважно. Вот. Ну и возникает вопрос, как пользователь их может выбирать. На самом деле все очень просто. Можно сделать отдельный сервис, который будет по первым буквам искать в сервисе э, какие-то э, совпадения и выпадающие в списке показывать, которые пользователь может выбрать и, соответственно, отправить их при создании нового продукта, э, соответственно, на бэкэнд. Ну, возможно, когда-нибудь, может быть, вдруг, если попросите, мы сделаем UI, но нам пока не важно UI, мы будем получать список меток, и это как бы наш контракт, который мы сейчас будем выполнять. Так, и что нам нужно? Ну, давайте начнем, что у нас есть категория expression, вот он. и он лежит в категории. Давайте я его вот так вот скопирую, потому что по большому счету мы будем практически то же самое делать, только уже продуктом. Да, я его также назову продукт Expression. Product, и соответственно, ну давайте вот пока вот так сделаем. Мы здесь будем получать. Ну, я понимаю, что это плохо, конечно, но да, кстати, вот смотрите, вот здесь вот уже. А, здесь продукт да. А у нас здесь, наверное вот этого не нужно, и там у нас, соответственно, у нас вообще такого люмодала нет, поэтому я пока просто поправлю на обдэ, у нас будет свой продукт, категория, ну вот как-то вот так. Понятное дело, что и продукт люмодал, и, собственно говоря, и апдейт люмодал нужно создать. Давайте я тоже. Не буду тратить на это время. Созданных подключу, потом покажу. Давайте начнем с того, что я сделал. Я создал пачку view -моделов. Вот они все. Ой, один даже не переименовал. Сейчас мы переименуем. Я создал название, то есть назвал свойства, которые я буду запрашивать у пользователя. А то их здесь будет немного. То есть для создания продукта мне нужно название, описание, категория, прайс и метки. Для обновления мне нужно практически такое же количество э, свойств, помимо тех, что были еще visible, добавляется. Для продукт viewmodel я взял все свойства, которые есть в продукте и идентификаторы, и дата создания, и кто создал, кто обновил и, собственно говоря, сюда включаются и теги и viewmodel. Обратите внимание, что каждый из э, вложенных объектов превращаются тоже во ViewModels и они лежат в той же папке, где и лежит у меня, собственно говоря, продукт. То есть, если мне потребуется какой-нибудь Review ViewModel для другой какой-то сущности, связанной с ней, но, ну, в общем, понимаете, да, что такое агрегат и здесь у меня лежат эти штуки, которые привязаны к этому продукту. У меня корень агрегата в данном случае и здесь также лежат все собственно говоря, свойства этого ViewModel дальше помимо того что есть review есть также и tag здесь у меня есть только id и name больше собственно говоря здесь ничего нету и соответственно я добавил еще product expression давайте я его тоже переименуем вот. в котором вот эти вот все перечисления сделал на данный момент я сейчас возвращаю в основном заглушки а мы будем обрабатывать чуть позже и потом, потому что, ну, это немножко по-другому делается. Вот. Ну, и также на апдейт, ну, об этом пока не будем говорить, чуть попозже. Помимо всего этого, давайте я закрою все, я еще создал тот самый Endpoint, то есть Endpoint, так называемые, где, собственно говоря, тупо прям скопировал, помимо того, что скопировал, я переименовал категории ESD на Products и категории, на продукт. И, в общем-то, вот такие вот у меня заглушки появились, они, в общем-то, ничего не возвращают. И, собственно, я уже теоретически готов выполнить request. Но, смотрите, на самом деле, с точки зрения банального эдиции, этот реквест не имеет смысла, потому что если у меня миллион товаров, я сделаю get all, вот весь миллион. Но, на самом деле, надо сказать, что для отчетов ну, вот смотрите, другая история. Давайте сначала это да бессмысленный, потому что возвращать все там миллион товаров пользователю, который будет их листать там до потери пульса до самого низа, это глупо. Get All обычно требуется, когда нужно сделать какие-то репорты, да, какие-то настройки, агрегации, допустим, произвести. Но это уже не часть круда, это уже часть репортов, а это совершенно другой. Ну, и, если хотите, даже тип приложения. да, То есть это делается уже по-другому, через, допустим, без использования даже юнитов ворка и без использования даже Entity Framework. В общем, имейте в виду, что репорты, они требуют больше памяти, больше времени на выполнение, поэтому нужно отказаться от получения всех сущностей, ну вот как у меня. Ну, То есть это пусть остается, но тем не менее, имейте в виду, что это на самом деле очень глупое решение. Ну и, соответственно, я вот здесь вот создаю его... Ой... Я делаю его request. Давайте пока на этом остановимся. Где -то. Вот get all products. F12. Вот мы сюда пришли. Ну и раз у меня здесь есть медиатор, то я сделаю iTunes. Mediator. А, а, нет, просто. Mediator. Send request. И, собственно говоря, сюда мне нужно дать от контекста. Token. Так, и здесь у меня еще что-то спрашивается, Get all. а, user, да, ну, здесь все просто, Text. user опять же, чтобы возвращать все или не все, ну, вот, собственно говоря, практически э, э, реализация готова. Давайте запустим, проверим. Еще надо сказать, что я update поправил, смотрите, у меня теперь здесь put, ну, не забудьте, я промотался. Вот. ну и здесь у меня вот get home, я делаю Try, try запускаю Request, ну, понятно, что у меня сейчас здесь ничего нет, даже если я залогинюсь, у меня все равно будет пустой Request. Ну, надо создавать товар. Ну, в общем-то, основу мы подготовили, давайте теперь определимся, что мы будем делать в следующий раз. И я как раз думаю, что мы будем создавать вот этот самый товар, отставлять категорию, то есть выбор категории будем отправлять в объемодале и наполнять его. Ну и, соответственно, когда мы его создадим, а, ну да, там еще и метки нужно будет разбирать. Да, будет веселое видео, так, так что давайте пока на этом остановимся. Есть продукт, есть get-all, я считаю, что мы его закончили. Опять повторюсь, что это... Не совсем верный с точки зрения бизнес-операции метод для продуктов, которых может быть там миллионы. Поэтому, в общем, фильтруйте как можно сильнее вашу базу, чтобы ну, было пользователю удобно видеть именно то, что он хочет. Ну и да, еще надо сказать так, давайте я остановлю приложение. Я помимо а, вот этого вот Expression а, я сделал еще и в DB контекст Сейчас я найду application, DB Context. Вот, Application здесь я добавил, чтобы для продукта, вот, Navigation свойство категории всегда загружалось и тенги тоже будут всегда загружаться, то есть, в общем, вы имеете в виду, что это очень прикольная ситуация, когда вы автоматом погружаете э, сущности, которые э, работают в агрегации, ну, то есть, если грит продумает дизайн, то это, короче, прикольная штучка. Так, ну давайте на этом я с вами попрощаюсь, следующее будем видео уже создавать непосредственно продукты и там потребуется много чего поделать, так что готовьтесь видео, скорее всего будет следующее очень длинным. Я с вами прощаюсь, вам желаю всего хорошего и пишите правильный код.